Как я говорю своим пациентам, продукт начинает вытаскивать все занозы, которые сидят в вашем организме. Поджелудочная, болело где-то что-то, начинает работать с поджелудочной. Можете почувствовать по типу гипоксии. То есть, такое подавленное состояние. Почему? Если у вас был повышен сахар, и лев нормализует его, вы привыкли к этому пограничному уровню сахара, а здесь сахар ровно и снизился, да? Он стал в норме у вас, и поэтому у вас падает как давление, у вас получается наверное, гипогрекемия, по типу коматозного состояния, и вот это вот состояние вы не можете понять от чего, и начинаете звонить, Я говорить, Надежда Ивановна, ну, ну, мне плохо, вот у меня вот такое состояние, э, вся причина только в одном. Начинайте грамотно принимать прием нашего ИЛЕФ-8. Я тоже пока э, новый же продукт, да, проверила компоненты, компоненты прекрасные, работают уникально, все чудесно. Но, но... У нас у каждого куча проблем, с которыми начинает работать очень мощный продукт. И он быстро начинает это вытаскивать. А мы еще, вот здорово, да, и когда вам еще одну капсулу, будем принимать по две капсулы, да? Начинайте принимать с полкапсулы. Подготовьте свой организм вот к нормальной или реальной работе, для того, чтобы восстанавливалось без обострений. Тогда вы будете, пусть лучше вы меньше ощущаете вот этих вот ахов. да, ой, как быстро. Вот через обострение, когда это быстро, вам тяжело, и многие у вас будут отказываться. Он получил какое-то обострение, кто мне плохо, я не буду принимать. Особенно гипертоники, сердечники, сейчас началась жара. Поэтому рекомендуйте принимать по пол капсулы хотя бы две недели, лучше месяц. Месяц пьем по пол капсулы. И далее переходим к капсуле. И лучше даже к капсуле переходить дробно. Пол капсулы выпили утром натощак, и пол капсулы выпили где-то в 12 часов. Вот тогда эффект будет потрясающий. И ну, действительно вы будете его ощущать безболезненно, без различных негативных симптомов, как говорится. Дальше что хотела еще вам сказать. Не старайтесь никого лечить. У нас пищевой продукт, продукт функционального питания. То есть возьмите апельсины, яблоки, в которых содержат витамины, минералы, микроэлементы, зерновые, да, масла, в которых находятся жирные саомеги, да, 3, 6, 9. Все это есть в нашей капсуле. То есть мы заменяем килограммы-килограммы полезных продуктов одной капсулой. Я говорю, стоимость одной капсулы равна одной поездке, как говорится, в метро. Куда-обратно, вот вам капсула. Поэтому это очень дешево, доступно каждому. Особенно если вы пьете по капсулы, да, то есть вообще... это, это просто потрясающе дешево. Но вы будете восстанавливаться без каких-либо обострений. У вас будет все идти просто потрясающе легко и комфортно. Вот. вот эти все основные дай. вопросы, на которых мне хотелось сделать аспект, основной этот самый аспект, и остановить Сейчас ваше подожди. внимание. Да. Да. Что это еще? Да. Да. Ну вроде бы вот это вот основное. <как> а да и не берите онкобольных, не берите сердечников, не берите гипертоников. Понимаете? Вы можете сказать, да, тебе будет хорошо, у тебя появится энергия, но надо пить по третьей части, скажем, капсулу, чтобы ты добавил просто энергию, потому что наши капсулы не вылечат онкологию. Вот если он пролечился, там, прооперировали сделали химиотерапию, не одну, да, то на восстановительный период, пожалуйста, но в острых формах, в острых стадиях вы никого не лечите. Ваша основная проблема – то, что каждый хочет кого-то лечить. Не надо никого лечить, надо поддерживать относительно здоровых. У нас нет здоровых людей, мы все какие-то хроники. У каждого тысячу тысячу, тысячу различных заболеваний, которые мы залечили, то есть сняли э, э, острый процесс, перевели его в хронический. И вот у нас не беспокоит, ну и слава богу, да? А вот этот хронический, который не беспокоит, этот и лев будет убирать. Вот это вы должны понять, что продукт пищевой функциональный, который поможет нам жить долго, увеличить нашу продолжительность жизни и, значит, получать все необходимые элементы. Ну вот это вот это в основном все, что я хотела сказать. Есть какие-то вопросы? сколько? Пьем, да, спасибо Уговорить. за вопрос, как раз хотела сказать, поэтому вот, смотрите, обязательно нужно делать перерывы. Я рекомендую каким образом? Первые три месяца мы пьем без перерыва. Пьем три месяца, далее делаем месячный перерыв. После месячного перерыва мы пьем месяц, делаем 10 дней перерыв. Месяц, 10 дней перерыв, месяц, 10 дней перерыв. То есть сначала ударная дозировка. Три месяца, месяц перерыв. И дальше каждый, через каждый месяц 10 дней перерыв. А у вас не будет привыкания? Где-то где написано у вас? А, а, что, я на школах на своих постоянно да, об этом ну, говорю. У нас, у нас, у нас школы у есть все в записях, поэтому смотрите. Запишите таблетки пьете, ни в коем случае не, отмеча... не отменяете ничего глюкометром, замеряете, измеряете и консультируетесь с вашим врачом по дозировкам. Только ваш эндокринолог может э, скоординировать вам дозировку. Ничего не отменяем, потому что у вас может быть гипогликемическая пома, а потом гипергликемическая пома. Из одного состояния в другое это очень страшно. Пол капсулы, да, пол капсулы и вам вообще больше не нужно добавлять. Полкапсулы пол капсулы в день. Да, пол капсулы в день 10. утром. натащать пол капсулы выпили все. Я говорю, а, если даже вы перейдете целой капсуль, то лучше пейте два раза в день: пол капсулы утром, пол капсулы в обед. Это будет ну, как сказать, более такая ну, мягкая форма, да, не острая, не жесткая. Сколько воды надо? Воды, Девочки, воды. Мы вообще воду должны пить 30 грамм на килограмм веса. Но я всегда говорю, каждый человек индивидуален, поэтому никто не мог, ну, никому мы не можем заставить выпивать там 2-3 литра, да? Но сейчас наступает жара. То есть мы будем потеть, у нас объем воды должен увеличиваться. Я всегда говорю, в любое время года полтора литра – это минимальное количество воды, которое мы должны выпивать. Но в жару вы сразу добавляете пол-литра или литра. А Капсулу выпиваем стаканом воды. Теплой, воды. Теплой воды. Обязательно каким образом делаем теплую воду? Налили холодную воду не кипяченую и добавили горячей воды туда то есть структурирование не пропадает структура воды остается ну вот это все Или да? подогревать. нет подогревать нельзя вы начинаете подогревать эту воду и она уже структуру теряет лучше распавлять. все происходит начинаете принимать первые дни вы прямо вот Через 20-30 минут у вас будет идти стул, стабильная, самая, э, то есть идет и очищение, освобождение, тут мощная форма детокса, э, тут и питание, и очистка. И как лечение идет, потому что здесь адаптогена. Адаптогена эта форма уже более относится к лекарственной, потому что здесь есть чага, чага это бифунгин, мощнейшего противоонкологического препарат, лекарственный фармпрепарат, который продается в аптеках. То есть каждый компонент уникален. И то, что вот у нас небольшие дозировки. Действие идет по типу гомеопатии. Вы же знаете, что там даже информации лечат, да? А у нас здесь, кроме информации, еще прекрасный продукт. Поэтому восстанавливайтесь, я никому не говорю лечитесь. Восстанавливайте свое здоровье, живите долго, в активном, радостном состоянии. Поэтому не нужно пить по капсуле, пейте по полкапсулы. Месяц пропьете, перейдете к капсуле. Да, слушаю вас. Ни в коем случае противопоказание полное. Противопоказание полное будет выкид, шматку входит в томос, пусть ответственно вы, а может женщина после этого не забеременеет. Поэтому Из а, Вообще все... Адаптогена рекомендуется принимать только с 12 лет. Но если мы пьем по полкапсуле или по четвертинке, по третьей части капсулы нашим деткам, школьникам, я рекомендую, потому что у них рассеяли внимание, они гиперабельные, да, вот у них они бегали, прыгали, скакали, а тут их усадили и занимайся, да. Вот чтобы вот это вот немножечко, как говорится, сократить, или там по полкапсулу через день давайте, ну... Найдите вот какую-то возможность и два раза в неделю по, по капсулке давайте. Помогите ребенку, просто помогите. Но ну, у нас должны детские капсулы выйти, мы ждем, думаем, что может быть в июне, в июле. И тогда мы уже действительно сможем давать детям. Тогда они будут там адаптогена наверняка, там будет витамино минеральный комплекс, ну может быть что-то... Такой по типу кардицепса, нет самое радиолуросы, бифумгин, вот нельзя деткам, в смысле чагу. При, При аллергии тоже не пьем для больше для пол капсулы. Обязательно. Обязательно, да. И пьем по пол капсулы только, иначе наружу вытащит все. Понимаете? А у меня э, пациенты еще увеличивают до двух капсул, а потом все всыпаны и говорят, что-то мне очень тяжело. Я говорю, вы сколько пьете две капсулы? По пол капсул будет хорошо. И аллергию вы забудете Я говорю, другими ну, полкапсулы утром натощак самое эффективное. Есть еще вопросы? Простатит и аденом, я вам говорю, уже мы никого не лечим, но хроническая, если там не аденома простата, да, не операбельная форма, то простатит уйдет со временем через полгода где-то. По полкапсулы начинаете, потом через месяц по капсуле или по полкапсуле два раза в день. По постепенно, потихоньку, потихоньку все нормализуется, восстановится. Вот. Но аденома не уйдет. Тут немножечко это... Для того, чтобы лечить, нужно как минимум по этой капсуле пить три раза в день. Но три раза в день по капсуле, если вы начнете пить, вы просто-напросто умрете. Конечно. Поэтому мы не лечим, у нас не лекарственный препарат, у нас функциональное питание, да? А химиотерапию. Химиотерапии за 10 дней до химиотерапии прекращаем принимать препарат. И через 10 дней после химиотерапии только начинаем принимать. Иначе он выведет вашу химиотерапию, она будет просто ни к чему. Вообще я говорю, мы не лечим, мы только поддерживаем. Нет, по пол капсулы. Не надо по одной. Обострять нам ничего не нужно. Вот. Грибковые, вот понимаете, вот вы начнете при грибковых заболеваниях его бить. У вас все высыпет сильно сначала. И вот эта стадия может быть 2-3 недели. А вы выдержите это, когда у вас все чешется, когда у вас там... По-русски говорят чуть ли не нарывы да, какие-то, поэтому только по полкапсулы, только по полкапсулы, ни в коем случае не провоцируем ничего. Ну вот это все, давайте подождем. Андрей, он наверное да, скоро Андрей появится. уже в отеле, буквально минуты через 3-4 он... Ведет, да? Да? Поэтому Держу сейчас можно его. спокойно вдохнуть, выдохнуть, встать немножко, размять свои конечности и поблагодарить. За...